Не надоел ли вам спам? Да, спам это неотъемлемая часть нашего бизнеса. И люди занимаются им зачастую не потому, что они хотят спамить, а потому что они просто не знают других методов продвижения своего бизнеса. Зачастую люди заходят в проект на эмоциях, их пригласили, им показали, что там так классно, так здорово, что вы буквально за неделю, за месяц заработаете бешеные деньги, станете миллионером. Ну, надо только вот войти, только записаться, зарегистрироваться, положить свои первые там 10, 20, 150 долларов, и уже через месяц вы станете миллионером. Люди подписываются на эмоциях, а потом оказывается, что миллиона-то заработать не так просто. Для того чтобы их заработать, нужны партнеры, а для этого их нужно научиться приглашать. И с этим сталкивается очень много людей, которые хотят зарабатывать в интернете. Вам знакомо такое? Я занимаюсь продвижением своего бизнеса через интернет правильными, выверенными способами. Я знаю, как это делать. Меня зовут Нина Хитяева, и нечаянно в интернете наткнулась на обучающую программу которая называется Smart Money. Организаторы этой программы доказали мне и показали, что если я пройду этот курс, я могу развивать любой бизнес в интернете, потому что я получу знания о методах продвижения любого бизнеса в интернете, от той автоматизации, без которой сейчас очень сложно работать. Признаюсь, что многое из того, что я узнала на этих курсах, мне уже было знакомо, и многими сервисами я уже пользовалась. Но это не говорит о том, что мои партнеры, которые идут за мной, знают все это, поэтому приглашая людей, то есть добиваясь результата своей деятельности в любом проекте, мы всегда хотим, чтобы наши люди, наши партнеры повторили нас. Работать в интернете нужно командой, нужно строить свою команду быстро честно и легальными путями а вот сидеть с каждым партнером рассказывать ему на какую кнопку нажать как зарегистрироваться в той или иной программе как положить деньги как открыть какие-то платежные системы если каждый партнер команды будет заниматься этим с каждым своим учеником то у него просто не останется времени на личную жизнь я пригласила партнеров они зашли на это обучение и идут следом за мной открывают урок за уроком изучают его делают действия и получают результат как только у них есть результат растет моя команда потому что они начинают приглашать людей не приглашая как мы говорим мы не навязываем свое мнение мы не рассылаем спам мы действуем и действия эти расписаны по шагам в обучающем курсе я вас убедила что Работать в интернете честно, с ответственностью, никого не обманывая и так, чтобы партнеры находили вас, можно и этому можно научиться. Если вам интересно мое предложение, вы можете зарегистрироваться на обучающий курс в Smart Money по ссылке, которая будет под этим видео. Я хочу, чтобы у вас все получилось, чтобы ваши команды росли, множились и вы зарабатывали достойные деньги. Всего вам доброго. С вами была Нина Хитяева. Если понравился ролик, поставьте лайк. Не понравился, поставьте дизлайк. И подписывайтесь, регистрируйтесь в нашу школу, школу Smart Money, за обучение, которое вы заплатите только в том случае, если вы заработаете.